Мы вернулись с предупреждением Fox News. Еще один объект только что сбит над озером Гурон. Только за последнюю неделю, с тех пор, как военные сняли этот китайский шпионский аэростат, военные сбили еще три объекта. Двое над Аляской и Канадой за последние два дня. Но не спрашивайте президента Байдена ни о чем из этого. И это было прошлой ночью. Господин президент, вы знаете эти объекты, вам уже удалось их восстановить. Это был воздушный шар, господин президент? Итак, поскольку президент не отвечает на вопросы журналистов, его коллеги-демократы попытались раскрутить историю, утверждая, что Китай должен быть смущен. Я думаю, что китайцы были унижены. Я думаю, что китайцев поймали на лжи. И я думаю, что это настоящий, настоящий шаг назад для них. Хорошо. Так что я думаю, главный вопрос в том, кто на самом деле унижен в этот момент, и прежде чем я пойду к вам, Джо, я хочу, чтобы вы выслушали сенатора Рона Джонсона, называющего администрацию Байдена командой Б на Поле Боя, когда дело доходит до отношений с Китаем. Я уже много лет предупреждаю об опасности ядерного взрыва на большой высоте, который может создать электромагнитный импульс. Способны вывести из строя электронику. И мы не были готовы к этому. Триллион долларов на инфраструктурный план, и мы не покупаем большие силовые трансформаторы, которые мы могли бы установить, если другие выйдут из строя. Так что мы не готовы к этому, и мы должны, знаете ли, сказать, что команда «Б» вероятно даже точно. У нас сейчас нет команды «А» на поле, и это должно встревожить американцев. Да, это неутешительно, Джоуи. У вас есть сенатор Шумер, который говорит, что Китай был тем, кто сейчас унижен. Но действительно ли эта администрация имеет дело с этим? Я стараюсь быть ответственным как человек, который считает себя консерватором и обычно голосует за республиканцев. Я критиковал тех, кто по этому поводу бросается в политику. Гораздо более важный вопрос, пытаются ли страны шпионить за нами. Шпионил ли за нами воздушный шар, а также данные с наших телефонов, карта наших сайтов. И я не голосовал за этого парня, я не хочу, чтобы его переизбирали, но я хочу, чтобы у него была чертовски хорошая работа, пока он там. И когда я переверну это демократы? Вы серьезно, Чак Шумер? Если самое удивительное, что когда-либо случалось, это то, что Китай смущен? Китай собирает данные и делает свою работу. Канеман Майк Тернер из высказал хорошее мнение, о нашей радиолокационной системе и нашей системе обороны, так что слушайте внимательно. На самом деле у нас нет адекватных радиолокационных систем, у нас, конечно, нет интегрированной системы противоракетной обороны. Нам придется начать рассматривать воздушное пространство Соединенных Штатов как то, которое мы должны защищать. Это показывает некоторые проблемы и пробелы, которые у нас есть. Да, Томми, я думаю, что люди в Средней Америке быстро разбираются в этом. Использованный термин был неподготовленным, и я думаю, что это прекрасно подводит итог, независимо от того, демократ вы, республиканец, поклонник Байдена или нет. Это не имеет значения. Любой может посмотреть на это, будь то шпионский аппарат или просто метеозон, сбежавший из университета. Мы не готовы к ответу за то, что они собой представляют. Мы не знаем, что это такое. Не имеет значения, от китайцев это или от русских. Не имеет значения, от кого это. Факт в том, что мы не знаем. И мы стреляем почему-то с неба, и американский народ не знает. Я знаю, что мы ждем брифинга от Министерства обороны, но я думаю, что все это немного запоздало. Так много объектов беспрецедентно сбитых, а американский народ в значительной степени находится в неведении. И представители, выступающие по телевидению, могли бы быть обнадеживающими ему юмба о том, как Китай был унижен. Это не приносит утешения людям на Среднем Западе, Аляске и по всей нашей стране, которым приходится смотреть на небо и гадать, будет ли их штат следующим. Неподготовленность неприемлема. Да, и вы подняли один вопрос за другим, за другим. Другим, не так ли? Это было немного странно. Не бывает несчастных случаев, не бывает совпадений, Фрейд, по-моему, так говорил. Всегда ли существовали эти объекты? Сейчас их только сбивают. Вы видите китайский воздушный шар-шпион, но остальные три после этого над Мичиганом, над Аляской, над Канадой. Мы сбиваем их сейчас, потому что Джо Байден хочет переделать из-за китайского воздушного шара-шпиона, потому что Байден сделал Кларка Грисволда, а главное, командующий должен быть перед микрофоном, потому что на Суперкубок настраиваются более 100 миллионов человек. Он может подойти через 20 минут, и я дам вам информацию в терминах того, что мы имеем сейчас. Он назвал это закрытием. Сегодня воскресенье, и вам нужно готовиться к суперкубку. Я думаю... Мы ожидаем брифинга Министерства обороны. Это важный момент, о котором нам нужно поговорить. Я не получаю удовольствие от политики, мне нравится идея решения проблем. Политика, я видел, как левые делали это всю неделю, а правые делали это всю неделю, и президент, и представители должны понять, что это самая близкая вещь к физической угрозе нашей Родине, с которой мы сталкивались. Мы, американцы, способны сидеть сложа руки и беспокоиться, возможно, начиная с 11 сентября. Возможно, начиная с нескольких недель после 11 сентября. Это не мелочь. Если президент и Пентагон знают, что этой угрозы не существует, скажите нам и объясните, почему. Если они не знают, что ее не существует, но они знают, что могут защитить нас, скажите нам и объясните, почему. Мы не требуем ответов на все вопросы, мы не требуем всех подробностей. Мы не спрашиваем о государственных секретах и о том, как мы обнаруживаем вещи. Мы спрашиваем, стоит ли нам беспокоиться. Это прелюдия к чему-то большему? Неужели это вообще ничего не значит? Или это что-то среднее? Я не прошу слишком многого, и лидеры это знают. Лидеры не взвешивают влияние оперативной безопасности с умами и сердцами американцев и не говорят «Знаете что?». Это стоит того, чтобы напугать 330 миллионов человек до смерти, потому что мы собираемся, знаете ли, отследить сигнал, исходящий от этого воздушного шара. И мы могли бы показать, что у нас есть технологическое преимущество. Лидеры понимают, что люди, которыми вы руководите, важнее всего. Миссия может измениться, то, как вы ее выполняете, может измениться, но люди, которых вы ведете на пост президента, эти люди американцы. Дайте нам знать кое-что. И с каждым сбитым самолетом возникает все больше вопросов. Верно от нас, от среднестатистических американцев. И все хотят знать.